Всем привет, с вами я, Games и добро пожаловать на битву строителей. Суть, которой заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить, и за два часа они строят то, что я им сказал. Сегодня они будут строить Хаги-Ваги, так как под прошлую битву строителей мы набрали даже не 500 лайков, а почти полтора тысячи. За что вам большое спасибо. Ну а перед тем, как мы начнем, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Если мы наберем под этой битвой строителей 1000 лайков, то на следующей битве строителей мы будем строить что-то из Poppy Playtime. Ну и также хочу ответить на частый вопрос: как же попасть на битву строителей. Раньше это сделать было почти что невозможно, потому что нужно было быть в моем секретном сервере. Но теперь все стало гораздо легче. Теперь вам достаточно просто отправить свою постройку в моем Discord сервере в канал Отбор на биту строителей, ибо постройки я определяю ваш уровень строительства. Если он подходит для битвы строителей, то я вам даю специальную роль. Съемка битвы строителей проходит в понедельник раз в две недели, в 15 часов по московскому времени. А выходит на той же неделе в воскресенье. Ну, это все. Приступаем к битве строителей. Так, подождите, я сейчас запущу супер-мега крутой салют. Во! Огонь! Бабах! Все. Можете Ой, начинать. Да, очень странный получился салют, какой-то сломанный. Ну давайте начинайте строить, у вас 2 часа всего лишь. А мы вернемся через 10 минут. Так, вот и прошли наши первые 10 минут, и я начинаю смотреть, что получается у участников. Так, первая команда, наверное, будет черной. Так, пускайте меня. Так, в черной команде кто у нас? Артия. Ты зачем делаешь игрушку? Арти решил сделать игрушку Хаги-Ваги. Ну, хотя я даже и не упомянул, что надо делать настоящего огромного монстра Хаги-Ваги. И он начал делать игрушку Хаги-Ваги. Зачем-то? А что? Ну ладно. Получается, Арти у нас очень необычное решение. Решил строить... Игрушку Хаги-Ваги. Да. А я думал, у тебя будет огромный. Ну, посмотрим, у других-то хотя бы есть огромный хаги-ваги. Так, дальше у нас идет синяя команда, где у нас никого нету. А почему? Ладно, пойдем зеленую. <свят> дальше у нас бабуфтер который э, уже тренировался строить Хаги-Ваги. Ну, он, типа, квест там про Хаги-Ваги строит. Ого! У этого Хаги-Ваги будут вот такие вот типа пупырышки. Это типа как у настоящего, типа, ну. Это же плюшевая игрушка огромная. И вот он, типа, вот этот... Как на плюшевых игрушечках бывает. Делает такие, типа, неровности. Вот ну, прикольно. Но пока что за 10 минут только ноги. Ну, ну, это ладно. Ну, хотя бы он огромный будет. Так. Дальше у нас э розовая команда. Так, твист. А зачем ты делаешь... Э карту. Здесь будет коридор и там он будет стоять. Типа он на тебя побежит? Да. Прикольно. Ну вот этот вход очень красивый, он какой круглый, ну прям круглый. Ну ладно, тут будет получается проход и тут будет Хаги-Ваги бежать, ну прикольно. Так, я тогда иду в следующую команду, у нас еще две команды. Так, пират, ты за что построил? Ладно, бежим к пирату, он рядом со своим грапаком строит Хаги-Ваги. И Лапку? Ножку, наверное. Ну, получается, такой цилиндр, а потом вот так, э, типа, больше наклонности идет. Это очень красиво смотрится. Ну, у тебя прогресс сколько процентов? Не знаю. Слаб, 10%. Ну да, слабенький. Так, ладно, я дойду в последнюю желтую команду, в которой... Вот тут каждого мне больше всего прогресса. У твоего друга, кстати. Блин, он реально красивый у тебя, мех. Получается, ты сделал мех. Это же вообще супер-мега круто. Не просто какие-то пупырышки, как надо этого смотреть, а вот такие типа полосочки, которые так рандомно расположены. Только лучше сразу в синий покрасить. Ты сейчас это все красить сколько будешь. киси мисси говорит. А чё, А реально? А, реально. Не, у нас хаги-ваги. Надо Красить лень было. Ну, это получается было все, что построили за 10 минут. И мы возвращаемся снова через 10 минут. Так, пришло время, чтобы я снова смотрел, что у вас получилось, так как прошло еще 10 минут. Нет. Так, у Арти у нас тут игрушка Хаги-Ваги. Он сейчас ему делает рот страшненький. Да. Игрушка Хаги-Ваги. А что она будет уметь делать? Мне очень интересно. Она будет уметь съедать детей. Офигеть, блин, ты жесткий. Ладно, я пойду тогда в синюю команду. Который меня ждет... А, никто. никто. <свят> Зеленая команда, в которой меня ждет... Зеленая команда, принимайте. Ладно, я тогда пойду в розу. О, приняли. Так, у нас хаги-ваги. с пупырышками. Это, это, это пупырь плюс хаги-ваги. Я тут почти ничего не сделал. А, не сделал. ты начал мех добавлять. Типа, вот тут везде были пупырышки, а теперь будет мех красивый. Но мне ну, мне очень да. нравится. Мне очень нравится, что люди делают мех. Это очень круто. И радует. Ну, ты еще этот, тебе надо еще успеть сделать м -м, тело, руки. Ну, только 20 минут прошло, так что, ну, мы успеешь. Так, твисти мы пропускаем. У меня какие не сменилось, добавилось пару партов, потому что не знаю, как это делать. Это скосы, невероятный. Пират, ты. Тебе так не нравилось строить Грабпак. Тебе Хаги-Ваги тоже не будет нравиться строить. Да. да, потому что он. Скастливый, вот нафига я тут так сделал. Я ну... уверен, кто-то там квадратную лапку просто сделал и все. Нет. Таких нету. Ладно, я пойду, наверное, в следующую команду. Так, следующая у нас розовая команда с э, Твисти. Ну, за 20 минут хотя бы нога есть у тебя недоделанная. Так, Твисти продолжает строить свой, свою типа, сцену, где будут Хаги-Ваги, тебя есть. И у тебя вторая стена появилась, и две двери. Что в первой? Ничего. А во второй? Тоже ничего. Обидно. Ну ладно, строй тогда, я пойду дальше. Так, у нас остается только желтая команда, где... Э, тот самый с Хаги-Ваги с мехом. У него уже есть тело и, и полруки и ноги. Еще такой красивый. Везде мех. Есть ноги, руки, тело. Только он какой-то маленький, мне кажется. Ну ладно. Только голову, наверное, сложнее всего построить, потому что там столько всего. Ну ладно. А чего тут меха нет? Есть там нету. Ну ладно, ждем тогда еще 10 минут. Я снова буду своей команде ждать чего-то. 10 минут прошло, и я снова начинаю смотреть, что там у нас получилось у наших участников. Первая команда будет черная, как обычно. Так, привет, мистер Арти. Это Хаги-Ваги, у которого будет махать рука. Маленький такой, игрушка. Чтобы есть маленьких детей. Как он говорил? Стоп! А как он говорил, если у него микрофона нету? Я говорю. Ах ты! Так значит. Получается, у Хагиваги будет э, двигаться рука, махать, то есть, блин, ну такое страшное, я бы такую игрушку никогда в жизни не купил. Ну, Надо ну, было сделать трансформацию, было чтобы... чтобы сначала у него были нормальные глаза и рот, а потом так, было бы очень прикольно. А потом я у него, вселиться демон. Чего, блин? Вселиться демон. И я захожу в синюю команду, которая меня ждет самый крутой участник, ВОЗДУХ Который построил ВОЗДУХ нового Хаги-Ваги Блин, ладно, я иду дальше Так, сейчас у нас Баба Фтер, который продолжает строить Хаги-Ваги с мехом Ноги только, до сих пор Но теперь они уже все покрыты мехом, да? Ну, ты просто расставил везде мех, ну, в принципе, неплохо Ой, прям, герой Я думал, другую сторону будет смотреть, ну ладно Ты ж тренировался, давай ты сможешь его заспидранить Так, у нас тут ТВИСТИК Привет, ТВИСТИ Мистер Грибочек, который надо выделить. Прив. Ты сделал прикольный плитковый пол, как в Фобе Плэйтайе. Ну знаешь, его реально, да, дол долго обычно делают люди, так что, ну да, нормально. Но уже есть пол. Ты знаешь, ты до полчаса построил саму карту, теперь тебе осталось построить Хаги-Ваги. Хотя она, думаю, еще не готова. Ну и осталось у нас еще две команды. Привет, пират. У которого сегодня очень-очень-очень позитивное настроение. А где он? Mm -hmm. Ха Хагиваги его А, он, он Пират, привет. Привет. Привет. Он не Чё, даже разговаривать не хочешь? Да, даже разговариваю. Фочек, не говори за своего товарища. Ну, да, ладно, тогда я тебе скажу. Короче, э пират сделал о -о очень красивую ногу. Прям вообще из золота, наверное. Также он начинает делать мех, прям как все. Молодец, молодец, Попал. молодец. Молодец, Поварень молодец. Поварень Давай поднимем тебе настроение. Вот тебе бесплатный зэк. Даже два, даже три. Даже 4. О, его друг Фотик э, с большим прогрессом. Сделал уже лайк, который нужно прожать, потому что если мы наберем тысячи лайков под этим видео, то мы, наверное, будем строить еще что-то из поп-эпоитайм. Ну а что именно Нет. будем строить, всегда надо написать в комментариях. И лучше поскорее, пока они меня не загрызли. Нет. А, да, да, да, да. Если наберем 1000 лайков, тогда да. не надо. Вот, даже этот хагива лайк показывает а где у него ноги или он в пустоте выстрел ну, блин он, он, у тебя самый большой прогресс ты знаешь да, это... самый крутой короче пока, пока что это временно <laughs> ну и я снова иду э, в свой замок И 10 минут прошло, и я снова начинаю смотреть, что у вас получилось. У нас вышло 3 участника, 50%. Сейчас у нас вышел Арти, пират, потому что у них в обоих свет отключили. И еще у нас ушел Манки, у него тоже свет отключили. Чё за, блин, дичь полная. Теперь больше команд с воздухом появилось. Баб -в тер, хотя бы ты прими. Так, что тут у нас у Бабуфтера получается? Ай! За что а я тебя не туда телепортировал, я хотел к себе. Да знаю да. твоих к себе. Где ты? Да знаю твоих себе. Ты я меня покрасил. в бездну. Я ты я меня, в бездну. Я ты я меня в бездну выбросил, я вообще я... жесть полное. я не увидела там не было портала я... ну вот молодец у тебя уже тело есть правда мне кажется оно из остатков ног осталось собрано к на китайском заводе было сделано А сейчас сейчас секунду. Я... Так, ладно, сейчас ты получается делаешь э, руку все можно уходить наверное и вот ну, такие у тебя ножки из золота крутой хаги ваги. Ну, ну ладно так у нас сейчас получается я иду к Твисти, который о, он стоит артики на стенах. Значит, уже прошло 40 минут. А ты делаешь артики. О! Кисимиси из песка. Ну, как прикольно. Супер ультра мега декор. Да, ага. что за интервью Блин, прикольно, реально. Ну, я бы тебе порекомендовал бы поскорее лучше хаги-ваги начинать строить, потому что ты половину времени строишь карту. Ну ладно. И.. Последний, наверное, кого я буду смотреть, это у нас Кто тут у нас фотик, получается. У кого самый большой прогресс на данный момент. У него даже хаги-ваги лайк показывает. И у него такая вот голова. Квадратная из Майнкрафта. Ну, сейчас ты будешь делать вот эти всякие углы на кончике, и будет жестко у тебя, да? Да, еще я. Мех на голову, блин. Ой, все, у тебя самое жесткое начинается. Удача. Точнее, неудача. Что? Так, пришло время, чтобы я начал смотреть ваши постройки, мне кажется. А, сервер залагал, это из -за меня. Спасибо. Молодец. Пожалуйста, обожаю. Так, я захожу к первому, к... Э, э, очень первый очень у нас будет Бабуфтер. Здрасте. Нам <звук> тут Авито рекламирует, так не я. Так, первый у нас Бабуфтер, который построил... Так, Баб в Черт, получается, добавил полностью руки, то есть их сделал полностью, можно сказать. Ну, почти полностью сделал руки. Ну, надеюсь, в принципе, неплохо руки добавить. Ну, ладно, я пойду дальше. У нас тут твисте, мне очень нравится, что твисте строит. Правда, где его Хаги-Ваги, у него осталось только один час. А, нет, еще час десять минут. Твисти, твисти сделал висячие фонарики. И также вот эту висящую пирата малиновый кисель. Только не, не малиновый. А вот отсюда будет выходить хаги-ваги, которого пока что нету. Бидо-строители хагиваги, а хаги-ваги нету вообще. Я съел уху. Все понятно. Вкусно, да? Тебе вкусно. А знаешь, что я делаю с теми, кто кушает уху? Ты Знаешь, я делаю вот так. Че, в смысле, а что не работает? В смысле, почему не работает? ты чё, ты имеешь... тогда он -то... полетел в бездну ты имеешь что-то против что грибов, да имею, я их ем на завтра. обед, на ну, ладно, я пойду тогда следующую команду тут у нас получается Ух, тебя хам на а чё он, дрявый какой-то а, ну, ну, это, он просто кислоту съет. кого съел? кислоту, у него желудка короче нет блин посмотрите, он такой гемангий, у него. Кого знаешь ему вот так смотри он такой хочет тебя съесть, он хотел съесть очередного уха а ух такой взял так, хоп, и пушкой пум, в рот ух тебя что? На ладно ну у него красивые глаза кстати сейчас у тебя и, конечно, красивый двойной рот, который еда заходит и выходит. оттуда уже, смотри, я сейчас давай съем конфетку и выйду, зайду и выйду. Вот так агиваги нас ест, и вот так мы через него рот и выходим. Прикольно. Теперь я пойду к нашему паштету, который только зашел. Что же начал строить паштет? Он начал все с цилиндрика. Я думал, что он начинает с маленького цилиндра. Просто маленький цилиндр. Ну ладно, за 10 секунд думаю, это нормально. Оператор ливнул, потому что ему не нравится тема, и у него тоже свет отключили. Почему в одном городе живете? Так, у него тут две руки. Страшнейшие, пристрашнейшие лицо, у него есть две руки которыми он будет махать, или что делать Чем будет с руками делать ну пока что не ясно, наверное, махать эпичный салют в честь того, что прошло 10 минут сейчас сначала включаем ракету ай, блин, что происходит пофиг ой, блин очень эпично, да Блин, что-то не пошло не по плану, короче, и все, что сломалось. Ладно, я иду к вам. Теперь у нас черная команда, в которую у нас э, воздух с воздушным ваги, Где он? Ладно, пойдем в зеленую. Так, зеленую у нас э, бабуфтер, как мы уже знаем. Пойдешь? Так, в пара бездну пара, не упадут. Не Окей. Не и бабуфтер начинает делать самое сложное, точнее голову. Нереально, самое сложное. Вот у него руки уже все готово. Осталось только сделать э, голову вот эту сложную. Да, вот. да. а ты вроде с ней тренировался, дай её делать эту фухуму да, нормально выглядит? да, если только дырочки убрать какие дырочки? да смотри, этот целый пончик, я пролезть могу а. а, ну это да, конечно я просто говорю, я еще конечно, не доделаю ну ладно, еду тогда в следующую команду, к Арти Арти, это где? где твои маленькие плюшевые хаги-лаги? а вот я его вижу, а что он перевернут-то? Все сломалось из-за твоих лагов спасибо а ч я-то виноват? и да у него зубы, как у человека. Ладно, больше лагов не будет. Но это не точно. Давай нажмем. Оо! Вообще, это ж блин. Да что такое? Ладно, тебе работать и работать еще над ним. Я пока пойду в розовую команду. К твисти. Твисти. Он уже все сделал, осталось ему только ходи ваги сделать. Ну вообще сцену строить не обязательно, но он построил карту. Ты кому? А что два твисти? Вроде, кроме тебя, грибов больше нету. Тут рука такая хаги-ваги, и вот так она вади. Ну, типа, тут рисуночки, и вот это ты строил целый сейчас, такую карту. В принципе, неплохо. И тут ты уже начинаешь строить хаги-ваги. Ого, это ж кактус целый. Ты кактус построил? Да, да. Кактусовые хаги-ваги, новые виды, его. Прикольно. Так, кто у нас? Паштет? Паштет. Это, есть вертолет, а это будет хагикоптер. Гениально, просто гениально. Значит, не успевает у нас паштет ничего построить, поэтому он сделает хагикоптер, хагикоптер, типа такого. Не вертолет. Блин, круто. Остается у нас последняя команда, наверное. Это... А где дрявый рот? Пропал. Фотик, привет. А что он будет уметь делать, неинтересно. Ну, ничего. Логично. <сих> <сих> Такой у него дрявый ротик. Нет, реально, что он будет уметь делать? Может, что-то будет все таки уметь делать? Ладно, ладно. Я пойду, наверное, дальше сидеть и пытаться сделать гениальный салют, который не развалится. Ладно, сидел. пришло время смотреть, что у вас там получилось, так как прошло 10 минут. Первый у нас будет А. Опять воздух? Да чё, блин? Я постоянно к этому воздуху захожу, которого нет построек. Так, Арти, привет. Что тут с фигуркой Арти происходит? О, у него две руки появилось. Что? а чё это? зачем руки отдирать-то? А чё он делает-то? А чё он делает-то? Не ломай. А что это такое? Мне кажется, если много раз нажать, то оно может сломаться, да? кнопку удалили все я ухожу <смех> обиднее как нажатием от кнопки можно что-то сломать если это не динамит О, голова хаги ваги мне кажется она немножко больше чем тело даже да нормально сойдет, сойдет. во заделываем дырки называется Внутри на глаза можно нажать. Красными сделать? Красными. Yeah. О, -о, -о, О, так мне кажется, какая-то большая получается. Ну ладно. Я к твести yeah, за yeah, спидраню yeah. тогда. Вот -то такой спидран. Привет. А где твой кактусовый хагиваги? Я переделал. Получается, он теперь будет квадратным и песочным. Квадратный хагиваги. Блин, я думал, никто не будет делать квадратного. Сложно строить. Ясно. Yeah. Ага, ладно, что будет кругое, что ли? Тоже будет не Хаги Маги, а человечек, наверное. Ну, посмотрим. Ну, сама карта у тебя крутая, конечно. Твисти. Это я тело хотел. Он что, такой пузатый? на в соль. Так, а что тут у нас с хеликоптером? Так, хагикоптер. Или как его там? Хагикоптер. коптер. Это хаги Ну, прикольно. Очень даже. Ну, думаю, осталось самое важное. Самое интересное. Это фотик. Нигде ну, вот нам, зря, нам не ваги ваги. А. Ах ты. <связь> ну, ты начинаешь делать глаз, а че у него так мало зубов? Хотя, Хоча... два ряда неплохо. Три ряда. Ну, в оригинальном у него там, конечно, семь рядов, но хотя бы не один. А че у него с глазами? Здравствуй, <связь> Хаги-Ваги, у тебя получается. Само э, тело это все очень красивое, но лицо что то пока что не доделано, мне кажется. А, да, блин, Ладно. Тогда я иду в белую команду снова заниматься турборакетой. Так, мне кажется, 10 минут уже прошло, да? Так, начнем с черной команды тогда. А, там же воздух, блин, я опять забыл. Тупой воздух, ничего. И тут тоже. Меня уже начинает бесить этот дурацкий воздух, который строит воздушных агиваги, которых не видно. Бабуфтер. Ты начинаешь делать глаза. А мне кажется, его заднюю часть головы лучше доделать. Заднюю часть головы. Я знаю, тут немножко криво, но может никто не будет судить по задней части. А ты мех там просто налепи, и все, килограмму. А, меха, так меха, да, конечно. Ну все, и, и, и, нет проблем. Я забыл, да. Гениально. Я сейчас иду к мистеру Твисти О, у него появился хаги-ваги, только почему-то фиолетовый. О, привет, Хаги-Ваги. А, нет, он давно бежит, чтобы меня сожрать. Но он вроде бы добрый, из Майнкрафта только пришел. Я автокликер, давайте включу его, уничтожу. Готов? Хаги-Ваги. Всё, выключили. <свёздан> <свёздан> Зачем так с ним? Ну, он и меня съесть хотел. Чё бы делать, типичный челик. Ладно, я пойду в следующую команду. Так, что тут у нас э с хеликоптером? в виде Хаги Ваги. А голова-то будет? Да. Ты успеешь? Ты успеешь? Нет. Так, ну я думаю осталось только последняя команды, которую можно проверить. Это у нас фотик. Сейчас я быстренько это делаю. Че, воду пошел пить как пират прям? Как ну пойми, пожалуйста. Сейчас подойди. Я быстро это делаю. Так, что тут у тебя? О, Хаги Ваги уже у тебя готов, да? Он даже на плитке стоит. Ты знаешь, зеленых плиток вообще-то не бывает. Ну, довольно страшный, наверное. А что он умеет делать? Ничего. У тебя 20 минут, добавь ему функцию Начинаем смотреть хагиваги. ваги Первый у нас будет э, Хаги-Ваги Бабовтера Так, красную кнопку это для меня Mm -hmm. Ты сделал искусственный интеллект и механизм этому ходи это очень круто. Mm -hmm. Да. Ну, что ж, нажимать на кнопку. Да, на белую кнопку нажимаю, он будет работать. И что же он будет делать? О. Немножко у него тут немножко. Он умеет ходить. Ну времени было мало, так что думаю, это даже нормально. Ой, Ой куда это он типа, сейчас хватил? типа это искусственный говорит. интеллект, он может двигаться. Ну как искусственный интеллект? Просто повторение разных действий. Mm -hmm. Ты можешь Оп. ему так в руку. И зачем? Чтобы он тебе не скуда... Ну здесь довольно много декора, и, и его лицо мне прям очень нравится. Он такой, ну, не как в оригинале, конечно, но оно, блин, такое смешное. Так, и вот так можно ему на руки залезть, или он нас залез. А, ну пусть он тебя унесет и выбросит в канаву. Поехали в канаву, давай. Ой. помогите. Ой. А у меня есть другой вариант, вот так вот. Ой, Нет, а -а -а -а, а -а -а, Ты уже по канаму уехали? Куда? Сейчас мы будем смотреть Хаги-Ваги Твисти. О, привет, Хаги-Ваги! Мы из Майнкрафта прибежал, сразу видно. Ну, во-первых, тут вот такой красивый круглый вход. Вот такой инопланетянский Киси-миссии с дырочкой в лице. Блин, реально не домой также тут вот, рука этого самого Хаги-Ваги нарисована. И вот сам Хаги-Ваги, похожий на нубика из Майнкрафта. У него настолько огромные глаза, что он видит за километр. Что даже не видит меня. Блин, какой же у него улыбчатый рот. Он такой веселый вообще. Твити спрашивает: взорвем? Конечно, взорвем. Он стоких людей убил. Надо его взорвать. Стой! Можно я его поджарить? Поджарим Хаги-Ваги, ура! Как эпично горит Хаги-Ваги. Это горящий Хаги-Ваги. Но зачем ты хотел, чтобы я сжег такое произведение искусства? Он почернел. <laughs> Реально, это кириви. Его типа хаги -ваги поджарили, и все, он, он теперь монстр, и нас всех съест. Надо ему злые глаза сделать, типа кири Вообще очень эпично. Мне кажется, у Пови Вайтай еще не проводил такой эксперимент, еще никто. Поджарить кири Пишем в комментариях оценку э -э -э постройки твисти Хаги-Ваги, который может трансформироваться в Киривиле. Ну и еще Киси Миссия с дыркой в лице. Ай! Больно! <с... <с... <с... <с...> <с...> а вот и Хаги-Ваги от Фотика. Он очень детализированный, у него очень красивый мех, красивые зубы, красивые глаза и сама поза. Но к сожалению, у него нет механизмов. Есть лишь единственная функция, сейчас мы ее посмотрим. А что он умеет делать? Ничего. Здесь смотри есть. Оба, все. Это. Крадюхай. А, давай на хаги ваги полетим, стой. Мы полетели на Сием хаги ваги, очень-очень круто. Блин, хаги ваги нас точно сожрет, так что лучше бежать. Пират, знаешь это что такое? Я знаю. Кажется, что это две ноги, да? Но на самом деле это не две ноги. Это был Амугу, с которого убили. Нет, реально, посмотри, еще так блок поставить. Это, смотри, я его чуть-чуть доделал, пару блоков добавил. И вот Хаги которого убили, он на Могуса похож. Ну, пишем оттеночку Хаги которого убила Могус. Мы на косточку одели грапаком. Смотри, это же Хаги Ваги с грапаком. Отойди-ка немножко, дай скрещочек сделать. Так, получается, хеликоптер Хагиваги ваги готов. Или... Типа, изображен такой Хагиваги, который весь скручен, так держит руки. Тут довольно сложно, наверное, было сделать вот эти все наклоны, это довольно прикольно. Вот у кого каевая спина. Также у него есть такая голова, немножко крутые зубы, к стоматологу ходил недавно. И также глаза квадратные из Майнкрафта. Ну, и также есть сзади сам хеликоптер. Полетели, можно и да. тоже. Можно я тоже. Садитесь, нет. давайте. Это полет. Все, давай, разфиксируй. На голову залезли. Готовы? Три, два, один, хуликоптер. Ну, на этом будет заканчиваться эта битва строителей с Хаги-Ваги. Не забываем ставить лайки подписываться на канал. Ну и всем пока.